По мнению ученых, нам известна только небольшая часть грибов, на самом деле обитающих на Земле. И впереди еще открытие многих новых видов. Самые знакомые нам грибы – шляпочные. Тело гриба представлено грибницей, состоящей из длинных нитей, называемых гифами. А то, что мы обычно называем грибом, является плодовым телом, на котором развиваются споры. Кроме шляпочных, среди грибов есть одноклеточные грибы, тело которых состоит из одной клетки, например дрожжи. Плесневые грибы, грибница которых может быть одноклеточной, как у мукора, или многоклеточной, как у пеницилла, и другие грибы.